Мастерам маникюра с небольшим стажем очень тяжело будет поверить в то, что много лет назад у нас был один-два геля для наращивания ногтей и акрил. Больше ничего. И этим одним продуктом наращивали ногти всем своим клиентам. Звучит странно, правда? Так же, как и шампунь, крем для лица или бальзам для тела, так и наши продукты должны подбираться индивидуально. В настоящее время я не представляю себе работы, используя всего лишь один гель, либо один гель-лак. Такая ситуация не дает возможности подстроиться под требования каждого отдельного клиента и его маникюра. Следует помнить, что продукты отличаются друг от друга многими свойствами. Предназначением, расцветкой, давлением на поверхность, консистенцией, количеством фотоинициаторов, адгезией, временем и видом полимеризации, отсутствием либо наличием ингибирующего слоя. А на практике, с точки зрения клиента, очень важным будет просто мягкость или твердость продукта. Я расскажу о разнице между гелевой и гибридной системой, так как это два самых популярных в Польше метода работы. Традиционные, чаще всего твердые гели имеют крепкую плотную молекулярную систему и низкую молекулярную массу. В связи с этой прочной формой ацетон не может воздействовать на их связи, что на практике означает, что продукты в нем не растворяются. Вы можете их очень долго мочить, а эффект этой бани будет минимальным. Такие гели идеально подходят для длинных форм, которые делают на типсах и шаблонах. Отлично подойдут для твердой и крепкой ногтевой пластины. С другой стороны, мягкие гели имеют большую молекулярную массу и продолговатую структуру, из чего следует, что существует свободное пространство между молекулами. Это пространство позволяет растворителям растворять данный продукт, проникая между молекулами. Данное свойство гелий приводит к тому, что они чаще подвергаются эластичной деформации из-за этого масса сгибается и возвращается на свое место. Этот тип гелий будет идеально укреплять нейтральную ногтевую пластину, которая является мягкой, эластичной и гибкой. В предложении Синлак вы можете найти полный спектр продуктов с совершенно разными характеристиками. Доступна коллекция гелей Smart, предназначенная для начинающих мастеров, которые ожидают того, что продукт немного поможет им в работе. С другой стороны, коллекция Expert предназначена для требовательных профессионалов, Дополнительно в нашем предложении представлены гели Only One, то есть серия камуфлирующих гелей для наращивания. Если бы мне нужно было бы назвать три фаворита, три самых любимых геля, на пьедестале точно появился бы Эксперт Натурал. Это гель с красивым цветом и интересной характеристикой, так как он предназначен для укрепления натуральной ногтевой пластины. Это не твердый гель, укрепляет только натуральную ноготь. Другим любимчиком будет Smart Pink. Это гель цвет розового пудинга. Очень твердый продукт, предназначенный для наращивания на шаблоне. И третий титан, продукт, который мы очень часто используем во время обучения. Отлично распространяется по поверхности и удачно самовыравнивается. Я является довольно твердым гелем, но одновременно очень универсален. Где же во всем этом гель-лак? Ведь он тоже играет немалую роль в жизни косметического кабинета. Да, конечно, я согласна. Гель-лаки очень важны, особенно новые продукты, которые дают возможность укрепления и наращивания ногтей. Но помните, что эти продукты более мягкие, чем гели без липкого слоя, твердые гели, акригели гели либо акрилы. Гель-лаками можно наращивать ногти на шаблоне, но нужно понимать, что мы не всегда получим оптимальный результат. Там, где нужно полностью поменять форму, сильнее зажать кривую S, создать какую-либо форму, либо подкорректировать боковые линии, идеально справится гель. В этом нет никаких сомнений. Конечно же, я понимаю, что нанесение геля тяжелее, чем работа с гель-лаком. Но это как с умением ездить на велосипеде. Вы один раз научитесь, и это знание останется с вами до конца жизни. Помните, что вне зависимости от того, какой светозатвердевающий продукт вы будете использовать, следует обращать внимание на соответствующее время сушки. Всегда проверяйте, как долго конкретный продукт должен сушиться в вашей лампе. Без этого даже не начинайте. Вы рискуете сломать ногти, либо получить химический ожог из недосушенного материала. Посмотрите на эту таблицу, она очень простит вам жизнь. Подводя итоги, вы не должны покупать сразу 30 видов гелий, чтобы обеспечить комфорт и высокое качество услуг всем вашим клиентам. На самом деле хватит двух-трех видов гелий и гель-лаков. Больше сначала вам не нужно. Следует, тем не менее, понимать, что любая ногтевая пластина уникальна. Каждая пластина иначе поддается напряжению, каждая по-другому работает. И может быть в ваших проблемах виноваты несоответствие материалов, может, ногти ломались из-за того, что масса была слишком мягкой? А может, была слишком ломкой? Может, гель отходил из-за того, что а может, был слишком жестким? А может, боковые линии крошились, так как может, были слишком эластичными? Может быть, арка не получалась такой, как нужно, потому что гель недостаточно Пробуйте, держал свою форму? Пробуйте, ищите, не тестируйте. Не закрывайтесь в мире маникюра гель ведь это только небольшая часть возможностей, которые предоставляет современный маникюр. Держу кулачки за ваши эксперименты.